Заказали машину в Завгаре, все хорошо, прилетели ребята, встретили, показали машину, все работает, все устраивает. Поедем в Читу своим ходом, погоним машину. Всем спасибо.